Господа, мы сегодня заряжены. Двойная порция бахилов на нас, для того, чтобы посмотреть, как на сегодняшний день выглядит жилой комплекс-курорт. У нас здесь есть несколько интересных предложений, которых мы вам сегодня покажем. И заодно посмотрим, как вообще происходит стройка. Пройдемся, поглядим, концепцию, площади и так далее. Ну, движуха идет. Уже во все идет благоустройство территории. Эта очередь готовая. Это еще строится. Уже отлили тротуары. Здесь, я так понимаю, тоже будет, да, тротуары? И здесь вот. смотрите, для колясок и для ну, ножек. Но перед тем, как мы поднимемся с вами туда дальше, мы пойдем посмотрим, как выглядят места общего пользования. Вот в эту очередь 13 и 14 дом. А вообще сам курортный сдается в течение года, ну полутора максимум. И его основной кайф в том, что он низкоэтажный. Не какая-то свечка, а маленький комфортный домик. На огромнейшей территории. Места общего пользования будут выглядеть вот так. Здесь, как вы, как вы понимаете, еще стройка идет, но тем не менее уже основная концепция вырисовывается. Керамогранит на полу, сетчатый потолок, то есть ничего особенного и одинаковые двери вот такого Это формата. Ну альпийский квартал, да, точно такие же, по-моему, и используют. И все в едином стиле. Это очень хорошо. И отсюда мы с вами можем увидеть, как выглядит детская площадка. Одна из, она просто готовая. Баскетбольная, значит, футбольная, волейбольная, плюс сама по себе детская площадка. И это будет не одна единственная здесь. Это, кстати, очередь уже сдана. А мы с вами находимся в Вот где мы находимся, в 13-14 доме на первом этаже, вот по всей площади этого дома, по всему пятну, будут коммерческие помещения. Кафешки, аптеки, ресторанчики, также коммерция огромная. В первую очередь там заходит перекресток, ну как обычно во всех комплексах Альпики, и еще там на втором этаже есть коммерческие включения, то есть коммерции здесь будет достаточно всевозможные, ну там я понимаю, там Азон, Wildberries Deck, там, ну, то есть вся инфраструктура рядом, остановка прямо 30 метров под комплекса, подземный переход, ласточка, остановка пансионата, знания, здесь тоже метров, наверное, 400, ну, в принципе, все здесь. Ну и море, соответственно, там же. Да, ну для... В общем здесь рядом Мане, Фрегат, Волна Резиденц, вот, Нескучный сад, все вот в этой локации, там цены вот миллионы за квадратный, ну там, вот 900, допустим, за квадратные. Ну ладно, Нескучный сад 470 на сегодняшний день стоит. Это, большие, ну, чтобы мы понимаем, Нескучный сад, это, как бы, поле, Поле. там 4 года надо будет подождать, я говорю про которые уже, вот, ну, либо готовые, либо, вот, ну, <с уже на последней стадии готовности, А ближайший коммерция Морской симфонии, вот, там перекресток. Ну вот она торчит. И еще перекресток будет здесь. Он пока еще не зашел, но тем не менее, когда Альпика говорит, что будет перекресток, он туда заходит. Ну ладно, суть-то не в этом. Мы с вами курорт, приехали смотри. Пойдемте. Вообще в курортном действительно идет движняк. Вот конкретно в этом дворе заливают здесь какие-то бетонные дорожки для того, чтобы машины могли проезжать. Там что-то трактор притаился, что-то копает. И ливневку здесь делают, тротуарную плитку увидели, завезли. И самое главное, что вот оно море. До него 12 минут всего пешком идти. То есть все близко, комфортно. Территория огромная и закрыта. 12 гектар. Но об этом мы с вами чуть позже поговорим. И здесь действительно в дальнейшем, когда это все обустроится, будет очень комфортно жить. Мы с вами подошли к 21 и 21.1 дому. Здесь у нас будет три квартиры, они все интересные по цене. Вот в принципе он, но и сам курортный действительно интересен тем, что он небольшой. Пять этажей всего лишь, то есть для Сочи это не типичная застройка. То есть вы знаете, у нас из каждого участка пытается высосать какую-то большую свечку максимальной прибыли. Здесь это действительно комфортное жилье, интересное, и квартиры будут тоже и по цене неплохие. А первая, которую мы сейчас с вами посмотрим, она будет вообще топчик с видом на море. Всего пять планировок тут. Ну, пойдемте поглядим. Первая квартира. За ней на самом деле гоняется много кто, и она у нас есть. Здесь, значит, 40 квадратных метров, три световые точки. И просто посмотрите, какой вид отсюда открывается. И здесь как бы сразу понятно, что его невозможно перекрыть. Вид на море здесь, небольшой вид на море вот туда, между деревьев. Ну, как бы вид хороший, согласитесь. Также на самой территории курортного будет бассейн. Квартира очень прикольная. Есть балкон, где можно стол разместить, посидеть, вино попить, на море посмотреть. Бинокль куда-нибудь сюда на стойку поставить и также смотреть, что там происходит. И самое главное, что ее можно распланировать... В однокомнатную, то есть здесь у вас будет санузел, здесь вы выделяете спальню, кровать у вас размещается вот в ту часть и большая вот такая у вас получается кухня-гостиная с каким-то даже раскладывающимся диваном сюда можно поставить и будет дополнительное спальное место. Но очень круто, что квартира у нас смотрит на восточную часть и еще и на закат, то есть закат у нас ровно вот из этого окна будет виден. Вид просто потрясающий. Это единственный стояк, вот именно с такой планировкой вообще во всем жилом комплексе курортный. Вообще всего 5 квартир здесь. 5 квартир, вот в продаже есть одна. Цена на сегодняшний день 10 250. Это а сколько за квадратный ну, метр? 260. 260 тысяч. И это по сути единственная квартира, за ними гоняются и вы можете ее рассмотреть. Но планировка реально очень крутая. Три световые точки, вид на море. В общем, все, как вы любите. Малоэтажное строение, будет бассейн, закрытая территория, коммерция, парковки подземные. В принципе, самой территории много, где можно прогуляться, спортивные площадки, бла бла бла бла бла И вот такая вот хорошая квартира, очень с крутой планировкой. В общем, тот, кто следит за недвижимостью Сочи, хочет себе низкоэтажное строение с видом на море, хорошую планировку в пределах там, 10 миллионов рублей, чуть-чуть побольше. Предложение реально топ. То, что здесь три световые точки реально решает. Планировать можно как угодно. Здесь прям реально 4 человека могут вполне прям разместиться с комфортом. Да, Поэтому... и сам и 12 минут до моря идти пешком. Ну, в принципе, вот оно находится здесь. Туда как бы 12, обратно, наверное, в районе 20, но вы можете воспользоваться электросамокатами, можете мопедами, да. еще чем-нибудь. Спокойно доберетесь до туда. Пойдемте посмотрим еще предложение. Ну, а вообще, сам курортный внутри, именно в строящейся его очереди, выглядит вот так. Тут, по сути, осталось только двери поставить. Электрические щитки уже все стоят, они все электронные. Проведена, значит, электрика, стяжка пола, все уже есть. И следующая квартира у нас будет на первом этаже, но она будет вообще максимально недорогая по цене. Сейчас все увидите. И если вы рассматриваете именно курортный, там, с точки зрения комфорта, низкой этажности, недалекого расстояния до моря то я думаю, вам она подойдет, если вы обладаете ограниченным бюджетом. Вот, значит, эта квартира здесь 27,3 квадратных метра. И ее планировка крута тем, что здесь санузел вот так вот утоплен. То есть вы не э, забираете от основной части квартиры площадью санузла. И есть еще терраса терраса с видом во двор. Вы, конечно, сейчас скажете, что, блин, да что-то как-то не то, некрасиво выглядит, потому что здесь лежит строительный материал. Но именно очень много людей выбирает сторону двора, потому что они знают, как это будет выглядеть. Расскажи, пожалуйста, как будет выглядеть двор. Так, концепция. В общем, здесь будет тоже всего лишь на брусчатке, ландшафтное деревление, туечки. И вот здесь у вас будет собственный тоже присадник, где будут насажены растения. То есть здесь вот понятно, что сейчас Стройматериалы? Ну, конечно, да. Но ну, просто представьте, сейчас визуализируйте в голове готовый двор. И у вас есть собственный балкон, здесь вам не будет печь солнца, кто скажет там, что тут сырость, там или еще что-то. Ну. Ну, вот, как бы тут все сухо. Вот у нас были ливни, да, вот недавно шторма и дожди, как бы, ну вот. И это еще не до конца здесь все на самом деле сделано. Поэтому квартиры отлично поделают вот для собственного отдыха, вот так вот приезжать и для сдачи вообще идеально. На самом деле курортно будет очень сильно пользоваться сдачей. Да, конечно, вы здесь за 100 тысяч не будете снимать, но опять же комплекс с бассейном. Большая территория, огромное количество коммерции, прям город в городе. И здесь вот такая 27-метровая студия, которая стоит на сегодняшний день... 6 миллионов 142 тысячи рублей Это очень недорогая цена за квадрат Это небольшая цена за сам юнит И 225 тысяч за квадратный метр Это вообще Ну то есть сейчас такой цены Не в стройках нет там, ни в ПЗшных нигде То есть ну, за, за маленькие такие площади За большую площадь, да, там квадратов 60-70 По 225-230 по можно что-то найти Но до 30 квадратов чтоб 225 за квадрат Это какая-то может быть ГПшка где-то, да ну, это статус квартиры, кстати. Да, это статус квартира, и опять же, большая территория, это прям целый город в городе с огромным количеством коммерции. Здесь вот еще нацпарк по соседству, бассейн, ну, короче, то есть здесь реально, вот он называется курортный. Вот все, что с точки зрения курорта здесь ага. есть, все здесь. Аналогичные предложение, ближайшие от 8 миллионов на вот таком же, в принципе, этаже, это стоит, ну, 6 миллионов, там, с копейками, поэтому... Да. В общем, давайте еще раз просто посмотрим с вами. То есть и она, ну, в принципе, студия. На входе у вас планируется вот сюда какой-то шкаф э, именно при входе. Здесь вы делаете какую-то кухню, ну, точнее, вот с этой стороны, потому что тут санузел, кухня, а, либо двуспальная кровать, либо раскладной диван. И как недвижимость для отдыха, приезжать сюда, там, купаться в бассейне или просто там наслаждаться Сочи, плюс парковки здесь, как бы это все есть, за 6,100. Ну, мне кажется, очень неплохое предложение. Да, я считаю вполне себе. То есть вы получаете как бы у довесок территорию, инфраструктуру. То есть здесь вообще первые этажи это коммерция, вот там в тринадцатом-четырнадцатом доме там кафешки, ресторанчики, там какие-то пивные там или еще что-то. В общем, типа такой мини комьюнити, такой город в городе. Ну, мне кажется, когда здесь будет все готово, он реально будет крутым. Ну и люди, вот когда будет готово, они здесь будут прям реально жить жить, а кто не купил, они будут прямо охотиться здесь с какими-то предложениями. И я думаю, что когда будет все здесь красиво, цена стреляет прям вот в итоге, когда уже все. будет. Ну, потому что это просто полноценная концепция, такого участка нет ни у кого на застройке. 12,5 гектара. Сейчас а, таких, а, ну... Ну нет, ни одного, есть Немеретинский, у него примерно такая же территория, по-моему, у него меньше. Нет, посчитаем, если Сочи парк Кислород, вместе с их там парками и со всеми делами, да, вот там будет... Больше. Около 14 где-то, но там... Это две, два огромных крупных застройщика, две стройки, там школа, поликлиники и все остальное. Все свечки большие. Да, да? свечки огромные, то есть там да, 9 э, кислорода и 9 э, Сочи парка. Вот. А там, здесь один комплекс э, низкоэтажный, по сути, на такой же территории. Вот просто вам сравнение. Да, и там минимальные, там площади есть 15 метров. квадратов, 15, а тут таких нет. Ну тут там какие-то есть небольшие коммерческие помещения, но квартирники, самые минимальные здесь площадь, по-моему, квадратов 20. Ну, так вот. меньше нету. Ну, короче, вот вам. 27 метров. 6193. 642. 642 на сегодняшний день. Предложение, ну, в Сочи парке будет дороже. Чтобы вы просто понимали для сравнения. Вот просто для сравнения. Точно такая же квартира, но с видом на море, будет стоить по 320 тысяч за квадрат. Их нет именно таких. Там можно где-то поискать, что-то попробовать найти. Но это 320, а это 220. Да. Ну, 95 ну, почти, тысяч да. за квадрат разница. Это два миллиона рублей. Два семьсот. Да. Почти. Все верно. Если кто-то готов. Ну как бы можно и... заплатить за море два семьсот. Можно вы... за него не платить и купить если вот. Вы это. просто приезжать, отдыхать или тем более сдавать, зачем переплачивать два семьсот, окупаемость увеличивается ну, в разы. Согласен. То есть, ну, когда сдачи, вариант неплохой. Идем дальше. Один плюс именно вот этого корпуса, где мы сейчас снимали эти квартиры, он под номером 21.1, он самый маленький по числу квартир на этаже. Здесь всего лишь 8 квартир на этаже, а как мы знаем в Сочи у нас минимум 13-14 квартир на этаже. Да, но как бы это на самом деле не корпус, это подъезд его можно будет так назвать, потому что корпус вот соседний выглядит вот так. То есть мы сейчас с вами просто через вот эту вот расщелину переходим, и мы уже в 21-м корпусе. То есть здесь будет стоять стена, она будет зашита, там будет всего 8 квартир, а здесь, здесь их уже 14. Да, все. Но это будет в дальнейшем зашито, то есть это не будет сквозной большой коридор. По сути, ну просто подъезд. Меньше соседей, как вы знаете, меньше геморроя. Квартира 44,5 квадратных метра, по стоимости 195 тысяч за квадратный метр. Это получается 8 миллионов 600 тысяч рублей. И она, по сути, полноценная однокомнатная. То есть вы вот здесь ставите перегородку, у вас большая спальня, здесь гардеробная, здесь санузел, там у вас кухня и еще большой балкон. Как бы сейчас, опять же, конечно, ну, сложно говорить о том, что это будет все красиво выглядеть там, и так далее. Пока мы увидим с вами стройку из окна. Но представьте, что здесь будет туи. Смотри вот сюда, здесь вот фишечка, что здесь вид на национальный парк. Ну вот такой, на... боковой, да? Ну, здесь озеленение, это все, конечно же, зашьется красиво. Здесь ротанговая мебель, плиточка. Можно сделать какой-то еще вот такой вот ну навесик от людей, да, там, допустим, чтобы не видно было. И пожалуйста вечером любоваться на... то есть все равно вот э, это же не ну не прям что там не в дом в дом да вот ну мы знаем что в сочи есть там дома на лысой горе да где вот ну вот, съездить сам вид там дома стоит вот так там можно вот так поздороваться соседом здесь расстояние метров наверное 20 до дома и вид на зелень то есть здесь ну, светло здесь первый этаж но светло ну и будет туечки стоять. На самом деле в Гринпелосе это очень неплохо реализовано. И здесь как бы вы, конечно, можете сказать: "Ой, вид". Но видовые такие будут стоить там порядка 12 миллионов. Ну что-то вот в этом духе. Может быть что-то за 11. Это стоит 8 с небольшим. И здесь вы, если гонитесь именно за видом, то конечно это не ваш вариант. А если вы хотите себе площади побольше то вполне себе ничего. Просто цена, соотношение цены и площади просто, ну, отлично. И в Касабланке такие квартиры тоже, кстати, пользуются спросом. Я сейчас просто увидел, что здесь еще есть квадратов, наверное, несколько, 7, в районе квадратов 7. И не знаю, можно ли как-то тут договориться, чтобы вот ну, выход а, сделать, да? сделать, Я просто в сабланке знаю, что там вот тоже как раз вот лестница подъезд, и у них вот на первых этажах квартиры, у них тоже вот так вот все закрыто вот этой перголой а, такими, ну а, живыми изгородями, и у них тоже вот такая вот терраса. То есть здесь прям напрашивается еще одна дверь и еще один себе балкон, ну там террасу, отличную. То есть здесь самое главное это именно цена за квадратный метр. Вот ну, так. Да. Ну и сама площадь, как вы видите, она большая, 45-метровка, полноценная однушка. То есть кто-то здесь и двушку вот эти вот сделает, то есть все что угодно. Да, квадратная, квадратная планировка. Планируется прокатить, хоть большая студия, хоть однокомнатная, а, ну, хоть там на самом деле там евро евродвушки, евротрешки. Там люди могут сколько угодно себе там налепить этих а, ну, Я бы не стал, я бы сделал здесь однокомнатную квартиру э, в террасу. Все. Ну вот зачем? Согласен. Ну просто там у тебя есть еще какой-то раскладной диван, который ты, если что, можешь разложить. Да. И у тебя большая нормальная спальня. Нормальная гардеробная вот здесь размещается и нормальный санузел с ванной. Больше здесь можно, конечно, здесь сделать глухую кухню, сделать одну спальню тут, одну спальню тут. Ну я получится вообще как, вот знаете, есть евро-трешка. Вот это откуда-то взялось это понимание у людей, и вот чем больше комнат, тем лучше. Но сейчас это, кстати, уходит, правда. Если это студия, то студия. Я придумал бизнес-план. Так. Сделать здесь две студии. Можно, кстати, вообще, разделить она... их по кадастру и продать. А, да. Нет, а, вообще, для сдачи одна будет с выходом, ну, одна будет с балконом, другая без балкона, все. Реально, здесь прям, вот, ну, честно, делаешь общий коридор и две двери. Вот как помнишь, мы были в, в, в Рибьере? Ну, да. То есть там Можно у так. человека было 50 квадратов, он их разделил по 25 квадратов. И сдавал, ну, кстати, очень даже. Здесь будет 22,5 каждая. Здесь будет 22,5 каждая для сдачи идеально. То есть, вот, это получается, вы ну, две квартиры, две студии. Две квартиры покупаете две студии по 195 тысяч за квадрат. Да, вообще идеально. Вот идите, просто попробуйте найти такую цену сейчас. Кстати, не найдете. Отличный вариант. То, что у к голову пришло. Я бы так сделал, если бы мне нужно было вот купить, чтобы купить а, дешево за квадратный метр, и чтобы это было максимально еще выгодно ну, в будущем. Либо ну, перепродать, как две студии, либо разделить сделать ремонт, продать как готовые две студии отдельно, либо самому просто сдавать. Можно так? В одной приезжаешь отдыхаешь, другая у тебя сдается. Да лучше две сдавать, ну а отдыхать сдавать. в другом месте, если уж сильно есть желание. И такое. студии потом при продаже просто всегда, ну, ликвиднее. Вот. Если вам надо, допустим, быстро когда-то перепродать, ну, то студии продаются, как показывает практику, быстрее. В общем, такие варианты. А вот такие предложения на сегодняшний день были в жилом комплексе курортной. Они действительно интересные по цене, они действительно интересные по планировкам. И они есть только у нас. Поэтому, если они вас заинтересовали, вы хотите приобрести себе курортную недвижимость, либо недвижимость для сдачи, то курортный действительно до этого подойдет. Большая территория, большие детские площадки, бассейн, территория, где можно парковать машину, все, что угодно, все есть. И здесь, рядом, еще и нацпарк. 12 минут на море, вы помните. Ссылки указаны внизу в описании к этому видео. Мы ждем ваших звонков. С вами был я, Макс Репьев. И это был жилой комплекс курортный. Все ссылочки указаны внизу. Вам всем удачи, всех благ и пока.